Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение игру «Ходячие мертвецы». В прошлой серии мы с вами, соответственно, научили Клементину стрелять, постригли ее. Мы освоили карту местности города Саванна и, соответственно, столкнулись с непреодолимым в данный момент препятствием. Это какая-то упавшая фура с бензином. Соответственно, нам нужно от нее избавиться. Давайте сначала скинем поговорим, что он нам скажет, а потом уже... Пойдем разбираться. Пока не забудь, кстати, поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик. Самое главное. Мы будем тут, внизу. Угу. Все. Двигаем наверх. Не дай бог, если вы окажетесь убийцами-ворами, когда я поднимусь. Ну так поднимись и узнай. Собак сутулая. Смотри, что. Группа парней. Это то, что нам нужно. Это тебе кажется, что они нам нужны. Мы и так неплохо справляемся. Это сейчас. А что потом, когда... Прекращай. Эй, чувак, я Амид. Я Ли. А я Криста. Что за дела с поездом? Мы на нем едем. О, блин. Слушайте, вы хотите нам помочь? Нам бы пригодилось для лишние руки. И да, нам очень нужна помощь. Что там? О, черт. Черт возьми, а с вами же ребенок. Чего ты тут делаешь? You Знаете, как давно я не видел детей? Охренеть. Shit. Тебя как звать? Клементина. О, oh, oh, а ему, so значит, можно ругаться? Что же, это круто. Great. Видишь, все налаживается. Ты не отец. Он внизу? Это it's так очевидно? Obvious? Для меня. И нет, там его нет. А у тебя какая история? Я случайно вышел на Климентину в первый же день этого ужаса. Фактически, я был заключенным. Чума. У тебя есть тюремные полке? До этого дело не дошло. А те, которые там, они в порядке? Кенни потерял жену и ребенка. Ого, как давно? Который час? Я не знаю, четыре? Где-то два часа назад. Господи. Мы очень сожалеем обо всем, что с вами произошло, но этот поезд классный Эта цистерна — большая проблема, мы поможем вам с ней Но если нам что-то не понравится, мы уйдем одни Будем благодарны за помощь Думаю, просто пробить ее не получится Если бы вы смогли опустить ее, дальше уже не будет ничего сложного Начнем оттуда Мы пойдем и расположимся там, и посмотрим, чем мы можем помочь Так, ну давайте, короче, разбираться, пожалуй, с этой о, штукой Генератор Куча, э, казалось бы, бессвязных вещей, да, которые наверняка потом обредут, как, обретут какую-то суть Доступ есть у нас к фуре к самой непосредственно? К фуре доступа нет, здесь мы тоже, я так понимаю, ничего не видим, да? Так, ну давайте начнем самого логичного, да, как бы no Я не смогу ничего отцепить, просто потяну вниз э, Понял тебя, брат так, что это за генератор такой? Пусто. Пусто. Искать машина. А, ну просто поиск. Ну, в смысле, это посмотреть, что-то есть? Очевидно, изолента. The это the единственная полезная вещь, вещь здесь. Empty. Пусто. That's Единственное, что мне понятно. Так. Там пусто, здесь ничего нет. Лестни. Не... Ну, это спуск вниз, это понятное дело. В багажник никуда залезть мы не можем, да, обойти здесь тоже. Так, а вообще, давайте просто глянем. Эта штука вывернута ahead, с корнями. Release... из Ни зацепа, ничего no, нет. Так, ну я так подозреваю, надо спуститься, что ли? Так, погоди, с ним пообщаться можно? Ну а так мне рассказать, рассказать твоим людям план или как? Пойдем поговорим с твоими людьми, чувак. Амид, что? What? Так, ну что, мы спускаемся, потому что вариантов у нас здесь нет. Мы нашли изоленту, которая нам, возможно, поможет. Еще раз проверим, на всякий случай. Я думаю, да, здесь тоже как бы... взаимодействие ничего ни с чем не будет. Что тут иногда... Так узенько расположено э, все это дело, что с, максимально проблематично это место найти. Ну, значит, спускаемся, получается. Поехали вниз, смотреть, что нас там ждет. Ребята, That's это Амит и Кристо. Не очень-то радушный прием. Like как я уже сказал, хорошие люди нам пригодятся. Мы План такой, срезать эту цистерну и отправляться дальше Похоже на хороший план, как по мне Хотите начать с верхушки этой цистерны? Я поболтаю с девочкой немного, если ты не против Думаю, не стоит показывать тебе, как эта штука работает, на всякий случай Кэль, ты серьезно? Вероятно, это будет даже к лучшему Также кто-нибудь может сходить на тот вокзал Отличная идея, давайте сделаем это Думаете, это отличная идея, да, по-вашему? Ну, давайте попробуем ну, Чак в любой непонятной ситуации просто играет. Красавчик. А, так подожди, нам не туда, что ли? Или нам в другую сторону, вероятно, да? А чего мы можем посмотреть? С такой мощью мы застряли. А, в этом смысле. Обойти мы можем с этой стороны? Нет. Окей, полезли. А здесь тоже нет ничего, прошу прощения Изучай жазы? Должно быть не очень сложно, да? Тут столько рычагов, которые мне не терпится использовать Я сказал, если что-то случится со мной Может быть мы сможем управлять по очереди? Посмотрим Как вы смогли забраться так далеко? Вы как-то необычно спокойны Криста не позволяет нам присоединяться к группам, а я черт черту задира. У меня такое чувство, что это она заботится о тебе. Да ну, я спасал ее задницу сотни, десятки, несколько раз. Как давно не были дома? Почти 6 месяцев. Мы ехали по дороге, когда это, ну ты знаешь, жестко. Нашему коту это не понравилось. Поговорим позже. Учишь его разуму? Пытаюсь. Немногословно. Так, нам, собственно, что делать-то? А, вон вокзал-то, кстати. Нам просто нужно туда идти, получается. Нас уже пустит. Вот здесь, да? А, -а, а. Вот они сидят. Ты допрашиваешь эту женщину для нас? Да. И she как? Пока она нормальная? Пока да. Она делает strong. это очень тщательно. Приятно sort of это like слышать. Here. Привет. That's Эта рация у нее в руках могла бы пригодиться, That's как считаешь? To, no? Она сломана, но она кое-что для нее значит. Uh -huh. А, понятно. Осторожней. Она теперь умеет стрелять. И давал девочке стрелять из оружия? Слушай, не надо читать мне лекции. и не собираюсь. Это хорошо. Так она может о себе позаботиться. Откуда вы? Из Сан-Франциско. Боже, очень далеко от дома. Во всем виноват фон тот парень. Он хотел отправиться в Великую Американскую поездку. Она получилась немного больше, чем он ожидал, да? Кого к черту сейчас может интересовать история Гражданской войны? Разве что только белых стариков. Замечательно. Вы оба будете не разлей вода. Такая реакция. Ну, даже чувак учитель истории. О чем вы там спорили, когда я подходил к лестнице? Ни о чем. Если вы будете с нами какое-то время, то было бы неплохо знать, что у вас есть. Тогда, наверное, мы не будем с вами какое-то время. Даже не знаю, как мы спустим эту цистерну Попросите Амида, он любит все ломать Так, ну ладно Я так понимаю, нам не нужно бегать туда-сюда Мы пойдем, скорее всего, на вокзал Может мне проверить этот железнодорожный вокзал? Пошли Можно я пойду с тобой? Тебе не нравится, новенькая? Нравится, но ведь мы же команда, как ты сказал Ага, отлично, Пойдем мы, Мы с Клементиной проверим, проверим тот железнодорожный вокзал, right? ладно? Свистни, over, если что-нибудь услышишь. А что там написано? Survivors in inside? Так, банки с краской. Кто-то занимался рисованием. Ну да, это вот как раз надпись. Внутри выжившие. кто, -то кто -то очень, много <laughs> очень много рисовал. Очень много рисовал. Так, надписи. Это разные надписи просто, да? Рисуночки всякие красивые Так, ну надписи и так видно В принципе, нам не так они интересны Нам больше интересно Что можно сделать с этим вокзалом Можно ли туда попасть О, да ладно, стой Не входить Нарушители будут наказаны С двумя R, конечно Ну ладно, в любом случае приятно Ты должна ждать the меня, the прежде чем открывать дверь. двери Извини Sorry. К счастью, она заперта. Но вместе мы придумаем, как ее открыть. Конечно, ее же не просто так сюда с нами... Я вот точно знал, что такая хрень будет. Попробуем сломать. Не поддается. Сверху приоткрытое окно. Может, я смогу пролезть? Блин. Ну, я так понимаю, мы альтернативных вари... Ой, так, погрузчик. Стоп. Похоже, эта штука не работает уже давно. Угу. По ней мы никуда забраться не можем, да? Хотя там окно очень сильно отличается от этих окон. Все заколочено. Короче, хочешь не хочешь, придется ее кельминтину подставлять, правильно понимаю? Да, других вариантов нет. Давай я подсажу тебя на плечи, и ты заглянешь в окно наверх. Хорошая <свист> идея. <свист> так, я вижу, <свист> что внутри. Что мне делать? Что ты видишь? Кучу ящиков и ящиков все и такое. Может, сможем найти ключи или вскрыть <свист> дверной замок? Мы с Кенни можем открыть замок, <свист> и это должно сработать. Ведь <свист> у нас есть... Думаю, я открыл ее. Правда? Думаю, I да. Да ладно, как она дотянулась охренеть. Будь я проклят. Молодец. Идем, будь осторожен. Это I'm же я должен тебе говорить man. такое. Поправка <laughs> и получение. Вы жутковато как-то. Не находите? Черт, а здесь темно. Может, Может, мне подержать дверь? дверь? Мне да, это не попал, нравится. Может, Но я смогу подбереть открыться. дверь чем-нибудь. О, блин, слушай. Плохая идея подпирать тем, что у тебя в руках. А, ну типа... Вот бы эта штука была у меня в руках, а не лежала вот там. Тогда здесь будет слишком темно. Там слишком темно. Yeah. Да, нам нужно подпереть чем-нибудь дверь. Блин, короче, тут ничего не возьмешь, да, я так понимаю, кроме... Ну, то есть у меня в руках есть это оружие, так сказать. Но я что-то так максимально не хочу. Ну ладно, давайте, что типа поделаешь. Здесь слишком темно. Да, ты права. Так, забрать мы это не можем. Нам сейчас нужно быть максимально осторожными, потому что что угодно через здесь, блин, случится может. Именно то, exactly что little нам little нужно. Опа. Та штука здесь? Yeah. Да. Нам нужно there, пробраться туда и взять паяльную лампу. Ну, мы теперь нашли то, чем мы будем резать. Она крепко заперта, но на есть свободное место. Нам you're повезло, что я такая маленькая? Да, повезло. Опять, Да. Yeah? Точно закрыта? Она хорошо заперта. Ну, здесь-то хрен она откроет. Здесь по-любому нужен ключ. Ключи вон там. Для двери? Надеюсь на это. So. Достать я не могу, да? Не могу дотянуться до них. Клементина, прости, детка. Придется опять тебе мне помочь. Сможешь залезть на эту решетку? Yeah, да, конечно. Definitely. Ключи на противоположной стене. Бери их и открывай эту дверь. Иди и возьми ключи, Клем. Ну уже иди. Сзади. Блять. Твою же мать. Что я могу сделать? Не-не-не-не-не-не-не-не, держись, держись, братишка, все хорошо, все хорошо, все нормально. Охренеть. Ключи, живо. Давай скорее, где Твою мать. Все прошло не очень хорошо. Да уж, все прошло очень даже плохо. Но мы в порядке. Все в порядке. Что происходит? Мне показалось, что я слышала выстрелы. Мы в порядке. Мы наткнулись на ходячих. И ты с восьмилетней девочкой уложил трех ходячих, Да. справились. Yeah, да, похоже на то. Как... А что, если как бы нет? Я пойду и посмотрю. Доставил ли шум нам проблем? Это Хорошая идти. При... Только приперлась, уже выпендривается. Надеюсь, ты знаешь, что с ней делаешь. Мы все еще живы, не так ли? Yeah, ну да. Are. Не в свое дело лезет. Вообще, я не понял, откуда они нахрен там повылазили Там-то они где были Дверь забита, проходов больше нет Какая-то хрень Непонятная Всё, Ты точно okay? в порядке? Yeah. Ага, правда руки немного трясутся you Это пройдет Ну все, слава богу Так, давайте вообще осмотримся Помимо эм, лампы этой У нас еще есть здесь что-нибудь Что может нас заинтересовать Какая-то лестница, кстати, наверх а, она просто и второго этажа-то здесь нет. Стая полка какая-то. Ничего полезного. Она нас дальше не пускает. Ну, тогда все. Она у нас. Пойдем, Пойдем наружу. Чему мы научились? Что я еще не готова стрелять. Нет, Клем. Мы научились, что что бы мы ни делали, это опасно мы станем лучше, умнее и быстрее, верно? Хорошо. Okay. Молодец, Клементина. Молодец. Умная девчонка. Так, ну что, я думаю, нам пора это уходить отсюда. Я нашел паяльную лампу на вокзале С ее помощью можно быстро отцепить цистерны Отлично Я пойду с тобой погляжу Вместе пойдем посмотрим На всякий случай Друг друга нужно страховать Думаешь, это сработает? Чувак, ты режешь металл с помощью огня. Как это может не сработать? Так, ну что, давайте пробовать. Дерьмо. В чем дело? Шланг протекает. Вырубай, чувак, я не хочу, чтобы у меня брови подгорели. Надо чем-то залатать эту дыру. Ну, у нас же есть изолента, ребят, мы же не просто так ее нашли, но... Весьма своевременно Надеюсь, продержится Давайте пробовать еще раз Охренеть, смотри как режет Почти готово О, спасибо Нет проблем, чувак эта штука держится на волоске Небольшой порез и она обрушится Эта штука держится на волоске Небольшой порез и а она обрушится Подожди, может нам что-то нужно сделать Чтобы этого не случилось Прямо сейчас Мы не можем попасть, да Никаких там ручных тормозов поставить Или чего-то вроде того Мы не можем использовать ящик, да, какой-то Как-то опасно все это, ну ладно Давайте пробовать. Не могу теперь дотянуться. А, он не, теперь дотянуться не может. Черт возьми, было почти уже to... готово. Дерьмо. Да ладно. Ни, ни, ничем плохим ветер не закончится, да? Давайте пробовать. Ляха. Держи. Я не смогу дотянуться до нужной точки с Думаешь, я смогу? Нет, но ты светишься с края, и я буду тебя держать. Тогда держи крепче, черт возьми. Боже, ты настоящий сукин сын. Заткнись и начинай резать. Охренеть! Охренеть! Ребята, что-то приближается. Что за херня? Там должно быть тысячи. Нам нужно уходить. Блять. Амид, реж, реж. Режу. Готово. Вытаскивай меня. Лени, поехали. Дерьмо. И что же нам теперь делать? Будем прыгать? Будем прыгать? Надо прыгать. Что? Ну уж нет. Прыгай. Нет. Прыгать твою мать. Ни за что. Отлично. Блять, он же не прыгнет. Дерьмо Беги Так, давай, беги скорее. Амид скорее. Ты сукин сын, спасай его Амид Я бы попал. Надо было сначала его спасать, а потом уже ее. Их было офигеть, как много. Вы ранены? Нет, мы в порядке. Говори за себя, у меня нога повреждена. Мы в порядке, Климитин. Мы в порядке. Ну ладно, в конце концов все ошибки совершают, что теперь поделаешь? Следующая остановка — Атлантика. Мы пойдем искать родителей Клементины, когда приедем. Я думал, они мертвы. Значит, пойдем искать их трупы. Это не план. Это уже наши дела. Мы с ней все обговорили. С этим никогда не свыкнешься это все о чем я думаю попробуй подумать о том что тебя ждет впереди вот почему я думаю об этом выставлю тебя с твоими мыслями никогда не видел чтобы она так хорошо сала охренеть Привет. что за не могу дождаться, когда ты приедешь в Саванну, Клементина. Твои родители вместе со мной. Обязательно найди меня. Неважно, хочет ли этого или нет. Теперь нужно. Твою мать. Я думал, так хуйня сломана. Я тоже. Нихуя себе. Если он убедил Клементину, что у него ее родители. Вам стоит придумать план получше. Согласен. Она с каким-то этим общается с человеком. Непонятно, чего от него ждать-то вообще. В следующем эпизоде. Мы почти у реки. Ты хочешь уплыть на лодке или хочешь ждать, пока ходячие придут? Я знаю, что обещал найти твоих родителей. Но в саванне оказалось опаснее, чем я думал. Я не знаю, как долго он продержится, если с ногой станет еще хуже, то нам придется нести его или оставить. На твоем месте я бы покинул улицу. Сейчас же, что это, черт возьми, отвечай мне. Итак, когда ты хотел рассказать нам про рацию? Кто с тобой разговаривал? Вернись сюда, я убью тебя, слышишь? Я убью тебя. ходячие мертвецы за каждым углом эпизод четвертый так ну что ребят закончили очередной эпизод так сладкая милосердная смерть вы убили девушку на улице вы и 40 процентов игроков убили ее мы убили девушку на улице кстати 40 процентов игроков ее всего убило Брошенная, вы бросили Лили Вы 57% игроков не бросали ее Понятно Спор, вы дрались с Кеном Вы 44% игроков уговорили его Ни хрена себе, вот так 44% игроков всего Приятно, хорошо Тяжкое бремя, вы пристрелили Дака Вы 79% игроков пристрелили его Ну туда, тут как бы Выбора не было Рука помощи, вы помогли Амиду, вы и 44% игроков не помогли Амиду. Блин, так надо было помочь, я просто не подумав, так сказать, там очень сложно было навестись, только из-за этого я это сделал. так, в любом случае, я помог, понятное дело, сначала ему, потому что она-то нормальная, нога у нее целая, она теперь будет меня ненавидеть весь следующий эпизод, но ну, ничего с этим не поделаешь. Так, ну что, следующий эпизод в любом случае у нас начнется в следующей серии, спасибо, что посмотрели до конца. Соответственно, не забывайте оставлять комментарии, как бы вы поступили в тех или иных ситуациях по тем решениям, которые мы приняли в этой серии Я желаю вам здоровья, любви и удачи, пока